обратиться лично к Владимиру Владимировичу Путину услышьте наконец нас вы сказали, что вы такой же человек из рабочей семьи, как и мы тогда вы должны понимать, что потеряв работу в нашей ситуации в России куда мы пойдем здоровые, крепкие мужики в принципе мы способны на любую работу когда она есть а если работа не будет чем нам заниматься так что пойдите навстречу и выбирайте. Три четверти населения страны, которые поддерживают наш протест против Платона. Или те копейки, собранные с нас в масштабах России. Что для вас важнее? сказал, Владимир Владимирович, вот это вот э, технологии, как бы выборные технологии, ведение вот этой всей политики, я понимаю, 21 век, все ушло, и ни один институт на все это э, технологии работает. Но! Но ну, надо обратить внимание все равно Надо решать эту проблему Она по мере поступления Она поступила, надо решать Надо и дороги строить, это все понятно Но почему именно вот таким образом Давайте определим в таком случае Цена просто за километр Сколько должен водитель получить Потому что 3-7 стримы как-то высчитали Какие-то люди высчитали Ну давайте определим, сколько это будет 40 рублей, 60 рублей Но это гарантированная цена Сколько поехал и заработал с этих денег пускай он отдает и налоги, и транспортные, и акцизы, все, пускай отдает, вопросов нет. Ну, парню-то надо заработать в этот момент, пока он 7-10 дней дома не живет, у него семья чем-то должна питаться. На родительские собрания кого-то надо же тоже посылать, пока дети в школе у него, пока он есть, Надо же контролировать всю эту ситуацию. Как он без денег сможет все это проконтролировать? Что, у меня одно, чтобы он подумал о своем народе. Первый пострадают не мы, молодежь. Первый пострадают это пенсионеры. У них так пенсии никакой, а продукты уже подорожали на 20 процентов. И просто не на что будут питаться. Они, они потом начнут вот это все как, сами, ну будут выходить протестовать против его. Они будут уже винить не как это какие-то вот. Единая Россия вот эти вот такие вот как, группы, они будут несел правительство. Это получится, это весь народ России санет напротив вот этого всего народа, ну как правительство. А, что ему сказать? Я хочу попросить, чтобы он дал людям пожить. Ох, нет, одни вот, эмоции. Владимир Владимирович, дальнобойщики уже долго и упорно просят вас. Навести порядок, чтобы была справедливость. Ведь гораздо будет хуже, когда ребята начнут требовать. А дальнобойщики, по-моему, уже доказали, что могут и собраться, и сплотиться, и объединиться. Посчитайте, сколько нас и наши возможности. Может быть, все-таки стоит действительно пойти нам навстречу. Ведь просим не лишнего. Просим просто работать и кормить свои семьи.